Если земля это освященная, то есть церковно освященная, то в принципе подобное подхоронение это нарушение закона. Другое дело, что церковь она и кремацию не особо, одобряет, не особо одобряет, и если над человеком не произведены никакие ритуальные действия, то, в общем-то, скорее всего, ваша могила, вот эта могила, она с христианской точки зрения, подчеркиваю, она считается осквернённой. На самом деле, там ну, вот слово, бабушка и дедушка были крещены, но они же красный командир. <Spike university> это уже. Они, было... они похоронены на священной земле, и это ничего не значит. <,uesta> да, этот. соответственно, тоже. Да, у нас половина народа такого, но тем не менее уходят они все равно по правильному обряду, да, как бы предполагая, что это в какой-то степени спишет их результаты их неверной жизни. Не, не спишет, не спишет. А. В данном случае с христианской точки зрения могила считается оскверненным, но если таких могил у вас через ряд, через одну, то оскверненным считается все кладбище, поэтому здесь что называется. Чумные могилы. Ничего страшного в этом деле нет. Ничего страшного. Другое дело, что вы об этом знаете, и вас это беспокоит. Вот, вот это лучше всего разбирать. Вот это лучше всего разбирать. Пожалуйста, вы себе вопрос задайте, почему вас это беспокоит? Вы тоже боитесь Божия суда? что она. Бороться, То есть вы не хотите находиться, чтобы ваш прах находился рядом с неудачником, Эгоистка. с эгоисткой, но тем не менее это член вашего рода и вам придется принимать вещи такими, как они есть. В роду не без урода. И это член вашей семьи, даже если он оказался неправ. Пусть это будет просто уроком для вас, что своих надо защищать, даже если они не правы, даже если ничего не получите взамен. Это четкое понимание свой и чужой. Понимаете, наши пращуры, вот как рассказала коллега, они уже столько предавали всех подряд. Сначала они предавали своих богов, потом они предавали своих царей, потом приносят присягу, презирают ее. Да? На людях печати негде ставить от предательства. И вот сейчас на самом простейшем уровне, возможно, предоставляется возможность, это не прощение, понимаете, вот не, не христианское прощение, это другое, это, да, наверное, принятие на самом высоком уровне, принятие своего, даже если он не прав. То есть свой не по понятию прав не прав, соответствует канону, не соответствует, а просто потому, что свой. Я думаю, что если вы как-то проработаете именно вот с этой позиции, проблему-то, да, и взгляд будет немножко на другим, но не всем быть сильными. Да, эгоистка, да, слабачка оказалась, да, но она своя слабачка. И вот с этим как-то надо в голове выражаться. Если вы туда примете, то вам туда не нужно. Это вот цена вопроса, вы должны оказаться сильнее предрассудка. И сильнее ее слабости. А сильный человек никогда не осуждает, сильный человек пытается понять причину, чтобы эту причину искоренить из себя. А вдруг она там тоже есть? Паси боги, вдруг родственники же. Кто знает? Подумайте об этом.